Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Пугачева Наталья, практикующий астролог Бадзи и психолог. Хочу познакомить вас с удивительным методом чтения астрологической карты. Этот метод называется 60 дядзи. Это очень древний метод, он очень простой, он подходит людям, которые вообще никогда не занимались астрологией. То есть вы сможете по этому методу очень легко и быстро прочитать судьбу любого человека. А, ну а для людей, которые практикуют, это вообще, мне кажется, этот материал должен стать настольной книгой. Настолько он важный, интересный, объемный и очень хорошо помогает в консультациях. Метод прост. Нужно зайти на сайт npugacheva.com, в раздел Калькулятор Бадзы», выбрать вернее, внести все свои данные в калькулятор и нажать на кнопку Расчет. И перед вами будет астрологическая карта. В астрологической карте вы увидите такой раздел, который называется Столпы судьбы. Он состоит из четырех столпов. Вот вам нужны как раз столпы судьбы, столб дня. Столб дня самый говорящий, много всего рассказывает о человеке. И нам, нас интересует не просто элемент личности, и даже не вся карта в целом, а нас интересует именно, как, на каком элементе сидит ваш элемент личности, на каком знаке. И вот по такому сочетанию можно прочитать и очень много рассказать о человеке. Буквально просто построив карту ты можешь рассказать о человеке тебе не надо ничего вычислять ты буквально по двум знакам можешь рассказать всю судьбу человека про его отношения про его символические звезды про его что ему благоприятно что неблагоприятно где делать карьеру как заводить отношения и так далее так далее ну давайте начнем сначала для того чтобы вам воспользоваться этим методом конечно лучше всего сделать свою собственную карту перейти на сайт пугачева точка зайти в раздел калькулятор бадзи ввести свое имя пол обязательно дату рождения если время не знаете можете не обязательно вводить но поставьте там 1200 просто ставим город если вашего города нет, ставим какой-то близлежащий большой город который находится если зарубежья ближнее или дальнее, то ставим э, ищем на английском языке дальше нажимаем кнопочку расчет и получаем с вами вот такую астрологическую карту в карте вы можете видеть сразу много иероглифов но в методе чтения карты по 60 дядзи нас с вами интересует по большому счету вот столпы судьбы это ваша натальная карта и нас интересует э, здесь вы видите 4 столпа столб года рождения месяца столб дня и столб часа рождения э, вот нас интересует больше всего самый точный прогноз дается по дню рождения, то есть нас интересуют два иероглифа небесный ствол, он же дневная доминант или господин дня, то есть это тот знак, под которым вы родились, и, соответственно, земная вет на которой стоит ваш господин дня, то есть вот именно они формируют основу вашей личности, и после того, как вы определили свой дядзы что такое диадзе диадзе это такое условное название для 60 столпов в карте базы то есть вы видите столпы это вот вот сочетание верхнего и нижнего иероглифа и они как будто бы все разные на самом деле их только всего 60 и э, есть вот как, еще раз повторюсь достаточно точная наука то есть за тысячи лет люди уже астрологи уже смогли вычислить что ждет человека Просто по одному сочетанию, например, в дне небесного ствола и земной ветви. Вот давайте мы с вами посмотрим на карту Ангелы Меркель. Карта, в... ну, знаем мы ее как политика, да, как очень яркого политика. И мы смотрим, пока с вами вот в этом видео мы учимся читать. Здесь, знаете, здесь учиться ничему даже не надо. Здесь нужна просто информация. Для того, чтобы получить эту информацию, конечно, я вас приглашаю на наши курсы, в том числе на открытые вебинары, которые состоятся скоро. И э, мы с вами поговорим более расширенно. Да? По большому счету, здесь нужно просто обладать информацией. Здесь ничему учиться не надо. Здесь не надо что-то вычислять. Здесь не надо что-то считать. Итак, ангела меркель мы видим у нее янское дерево это ее господин яс который стоит на собаке и если мы будем говорить про образ то это скрученное дерево может быть ель может быть кипарис который стоит собака это гора да, стоит на горе и корни вот э, у такого дерева висят и дерево даже даже название до да, скрученная может быть несколько раз перекрученное дерево то есть это образ когда камни э, из, кар... из камней лезут наружу это символ э, такого э, знаете человека но ну, сначала первых символ дерева до да, который несмотря ни на что будет бороться за свою жизнь да? То есть вот выжить вот в таком положении на скале, согласитесь, крайне сложно, да? а еще превратиться в большое, могучее, красивое дерево, когда у тебя под ногами всего лишь несколько таких камней, которые мало вроде бы даже дают питательных веществ. То есть это уровень бойца, бойца, который сражается всю жизнь. Ну и как я сказала, я сейчас, конечно, тоже воспользуюсь тетрадочкой и ну, не все, но давайте так вот основные какие-то характеристики вам зачитаю. Итак, люди, у которых вот такой э, характер, да, э, в смысле вот такой столбня и, соответственно, дает определенный характер, это люди, которые обладают соревновательным духом это люди которые могут сами себе создавать препятствия и их преодолевать ну либо вот как ангела до да, меркель сама идет сама выбрала себе такую жизнь где где нужно сражаться где нужно все время идти к какому-то результату через трудности и через препятствия это как правило очень яркие индивидуальности Итак эти люди как я уже сказала яркие индивидуальности они очень коммуникабельные они хорошие хорошие дипломаты переговорщики я уже говорила что в них присутствует бойцовский дух упрямство сражаются за интересы любыми способами ну, люди независимые за помощью обращаются редко, и люди, у которых ну, такие глобальные цели и цели именно о заботе, о заботе заботиться о близких, там я не знаю о стране, ну, в общем заботиться. Способности это люди, у которых высокая мотивация, они умеют разрабатывать стратегии, Такие люди достигают успеха, в частности, зарабатывают, хорошо зарабатывают, если работают в партнерстве, в команде. Хотя человек сам по себе, как я уже говорила, любит быть таким индивидуалистом, да, все-таки это дерево, которое растет на скале. Но через преодоление, через какие-то препятствия, если еще будет команда, то зарабатывать такой человек может очень хорошо, хотя и так, не всегда может удерживать деньги чем заниматься хорошо таким людям в какой области себя проявлять это какие-то ремесла у них будет хорошо получаться научной деятельности руководство организация спортивные состязания и политическая деятельность именно на этой арене они будут очень хороши у этого столпа хороший соревновательный дух таланты интуиция это дает успех во многих видах деятельности там где есть соревнования отношения как я говорила что мы можем с вами прочитать по отношениям но коль мы смотрим женскую карту Тогда говорим сейчас про женщину. В женских картах с таким столпом дня женщины выбирают консервативных мужей. Ну, если почитать про Ангелу Меркель, так и будет. Хорошо, если в самой карте, помимо этого столпа, который мы сейчас с вами рассматриваем, Диана Собаки, есть металл в небесных стволах. Это будет укреплять именно энергию мужа. И мы видим, что как раз у нее хорошо проявлена эта энергия мужа, то есть ей это полезно. Для таких карт полезна вода. Не полезно, как правило, столкновение с собакой, потому что и так не сильно устойчивое дерево. да? Ой, столкновение собаки имело в виду с драконом. То есть столкновение с драконом. Не любит, конечно, если э, втягивают эту собаку в э, наказание. Э, наказание у нас формируется э, из трех земных ветвей. То есть собака, коза уже есть. Вот, если бык добавится, то собака уже станет не такой полезной. Если к вам пришел такой столб удачи, диана собаки, неважно какая ваша карта, да, вот, просто к вам пришел такой столб то это будет период как и сам стол период сражений преодолений препятствий может быть могут быть трудности но тем не менее если не будете сдаваться будут и победа или гармония Итак, друзья еще раз приглашаю вас всех на свои открытые вебинары посвященные